Здравствуйте, с Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите первое видео из цикла «Рак – как исцелиться с помощью мыслей». Общепринятым считается следующий взгляд на механизм развития рака. Рак начинается с клетки, содержащей неправильную генетическую информацию, что делает ее неспособной выполнять отведенные ей функции. Эта клетка могла получить неверную информацию вследствие химического воздействия, радиации или по другим внешним причинам. Или просто потому, что в процессе постоянного воспроизводства миллиардов клеток организм время от времени допускает ошибки. Эта клетка начинает воспроизводить другие клетки с тем же самым нарушением генетической структуры и возникает опухоль, состоящая из большой массы атипичных, то есть раковых клеток. Обычно иммунная система организма распознает такие клетки и уничтожает их, или, по крайней мере, ограничивает их действия так, чтобы они не могли распространяться. Но, к сожалению, в злокачественных клетках происходят такие изменения, что они начинают быстро репродуцироваться и поражают примыкающие к ним ткани. И если между нормальными клетками существует некий вид информационной связи, который предотвращает перепроизводство, то злокачественные клетки слишком дезорганизованы и не реагируют на эту получаемую от соседних клеток информацию. Это и приводит к бесконтрольному воспроизводству новых раковых клеток. Размножаясь, атипичные клетки опухоли начинают блокировать нормальное функционирование органов, либо разрастаясь и оказывая физическое давление на другие органы либо замещая нормальные клетки этих органов злокачественными. Так что орган уже не может функционировать. При тяжелых формах рака злокачественные клетки отрываются от первоначального образования и переносятся в другие части тела, где они начинают расти и формировать другие опухоли. Такой отрыв и распространение злокачественных клеток носит название метастазы. Конечно, больше всего нас интересует, что же вызвало заболевание и его развитие, как зародился и развивался этот процесс. И два фактора сразу бросаются в глаза. Во-первых, что-то привело к бесконтрольному размножению и росту атипичных клеток, то есть что-то вызвало рак. Во-вторых, иммунная система не остановила бесконтрольный рост атипичных клеток, то есть иммунная система не остановила рак. Пользуясь этим пониманием, мы выявим истинные причины заболевания раком и разработаем способы их нейтрализовать. Изучив подробно ход и процесс заболевания, мы создадим способ развернуть его в обратную сторону, в сторону исцеления. До встречи в следующих выпусках.